Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем играть такой замечательный мини-режим, который называется Death Run. Ну что, ребята, поехали! 15 секунд и за эти 15 секунд вы можете написать комментарий какой-либо <как> извините чуть не подавился <как> подписаться на канал поставить лайк на этот ролик да все пропиарили так у нас будет сегодня три раунда сейчас мы будем играть на карте соник <как> соник вот Ребят, напишите в комментариях, а вы играли в... Ой, нет, нет, лучше, а вы смотрели мультфильм про Соника? Вот напишите сейчас. Вот прямо сейчас, пока я буду бежать здесь. Ой, чувак улетел просто, взял и улетел! Господи, я чуть не взорвался. Я взорвался. Ой, блин. Ммм, mm, я был одним из самых первых. Это был пацан, который просто любил жизнь. Ой, какой-то мамасный сегодня выпуск. Осторожно, осторожно. Господи, чё так сусь? Смерть уже давно убежала, наверное, не уверен. Так, ой, вы видали какие у меня навыки паркура. Так, давайте. Опа, опа. А где смерть? Надеюсь, у нас смерть вышла. Ее выбило сервера с сервера. За то, что она меня убила. Так, первую игру финишировал. Чего? Ну, я не смогу финишировать. Все. Но если уж смогу, то точно не призовое место. С учетом того, что у меня такой, ну, херовенький паркур. У меня залагало. Че? да что это такое, что за говнище? А он просто вперед убежал. Блин, Ай. отсоси. Ай. Ну знаете ли, четвертое место? Тоже место. Ну, почти призовой, ребят. Почти призовой. С учетом того, что я очень давно не играл в Дезран. Вот. И сейчас мы перейдем ко второму раунду. Переходим. А, второй раунд у нас будет на карте Кастл. Я надеюсь, я правильно прочитал. Ой, не люблю эту карту. Она моя самая нелюбимая. Вот просто. Хотя, не, я, я ее впервые вижу. Это какая-то новая карта. Вот понимаете, вот сколько я не играл, что же забыл. Ну, то есть уже новые карты появились. Стоп. А чё, смерть не убивает меня? Не понял. Я специально вперед побежал. Да фиг знает где-то смерть. Видимо, смерть, она вперед убежала. Ну, надеемся на это. Знаете, чтобы так... Эм, Как-то даже обозвать-то... Сейчас скажу. Ну, знаете, чтобы... Ну.. Вперед, перед финишем убежать, чтобы там всех крысить Во, а тут дикция нарушена, блин Происходит капец А, так Хотя не, я знаю эту карту, она не новая Но она не моя самая любимая Да, она моя самая нелюбимая, а так, осторожно. Господи, что ж ты так... Я думал уже в другую сторону бежать... Стоп. Никакого подвоха? Да ладно, да вы шутите. Так, ос... осторожно! Все, все, успокойся. Так, первый игру финишировал. Я Не знаю, где финиш. Ой, мне еще далеко до финиша. Я только половину карты прошел. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то у меня не зажимается Shift. Я так как-то странно. Так, второй игрок финишировал. Ой, вот это я терпеть не могу. Нет. черт это все заново проходить. Это, это я сейчас перед финишем, кажется, лошусь, да? Ну да. Паркурить-то надо научиться, в конце концов. Вот сколько я уже играю? Я прям перед самым финишем. Это как? Извиняюсь. Я не финиширую. Нет, я не успею за 30 секунд это пройти. С учетом того, что я вообще, видимо, прыгать не умею. Нет! Все, я не финиширую, ребят. 20 секунд, 20 секунд. Хотя. Надо идти до конца. Вот нехер было выделываться, и как бы. Давай, давай, давай, давай, давай. Ах, всё, всё, всё, всё. А, я. Я мог занять призовое место, понимаете? Ой, блин, ну капец, ребят, это же... Так, ребят, вот у нас уже начинается третий финальный раунд. На карте, какой карте-то? Как она называется? Это новая карта, ребят. Я не знаю такой, я не... Нет, я не знаю такой рили really. я не шучу. Я смерть! Офигеть! <з avía> Че готовы сдохнуть? Ну вам капец. Сейчас будет капец. Опа, пока. Пара, пара, пара, пара, пара. А, там было вот это вот хрень. Опа, пока. Что? Пока, бич. Стоп, а где они бегут-то? Вот они бегут. Опа, пока. Чувачки. Пока, ребят, извините, у меня на фоне попугая рот, я надеюсь, этого не слышно. Не понял. Я хочу их заткнуть срочно. А, там. Я вообще не понимаю, понимаете? А, все, я знаю эту карту, я все вспомнил. Она не новая, она просто мне редко попадается. А что она делает вообще? Да фиг знает, что она делает. Что вообще? Не, ну вы это слышите? Это издевательство. Так, подождите, они у меня зависли. Так, давай, давай, иди сюда, мой сладенький. Ребят, я надеюсь, вы реально этого не слышите. Просто мне реально что-то попугая разорались. Меня пародируют. Чмошники, а. Стоп, он не сдох? Какого черта? А вот вот так вот а, а, а. не понял сейчас так сейчас ну капец где мужик все пока вот бежит тварь а? нет не понял Ах, вы шпидараски. Пока. Ах ты, ебанашка. Ой, извините за это слово. Сидим, унижаем людей на сервере. Ах, вы шалашовки. Ох ты шпиц. Пизда... а, я его убил, все. Ну давай. А это конец? Ну сейчас побесим. Че там кто-нибудь бежит? Где люди? Где люди? Три человека осталось, прикиньте. Психанул и вышел один чел. Мне сейчас минуту здесь с вами говорить о жизни, да? Так где он так долго умирает, господи? У него сейчас, наверное, жестко бомбить. Там, кстати, два человека. Какой-то Рейзов и Айс... 3000. не А все все все нет. Так. Я хотел пос поставить этот Хрень-то Как она там? Используйте ловушки Ну, как бы, я думаю, то, что вам понравилось это видео а Поэтому Я с вами буду уже прощаться В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео Обязательно подписывайтесь на мой канал Рекомендуйте мой канал своим друзьям Ну а с вами был я, Саша Али Всем удачи, всем пока